Сек, экспресс-супер-современный эффективный курс English, хочу все знать Здравствуйте, меня зовут Пин Горбатюк и я рад приветствовать вас на нашем канале Как вы думаете о чем э, размышляет этот Мартин? Скажу откровенно он думает о настоящем, как сказать, о прошедшем, как сказать, и о будущем, как сказать. Что имеется в виду? Как будет по-английски? Я могу. Я мог бы в прошедшем времени. И как сказать, я смогу в будущем времени. Мартин размышляет, как сказать на английском. Овечка нам подскажет. Итак, как сказать на английском? В настоящем времени. Мы можем, мы умеем. Второе. В будущем времени. Мы сможем, мы сумеем. И в прошедшем времени. Мы смогли бы, мы сумели бы. Итак, мы можем, мы умеем. В мы можем, мы умеем в будущем времени мы сможем, мы сумеем we will be able we will be able мы сможем, мы сумеем и в прошедшем времени мы смогли бы, мы сумели бы we could we could если мы отрицаем мы не можем, мы не умеем будет we can not мы не сможем мы не сумеем в будущем будет we will not be able мы не смогли бы мы не сумели прошедшим было бы we could not вот и все see you later Пока. Всего вам доброго, подписывайтесь на мой канал.